Ожидание парня. Че я буду за. Быстрый. Че, за черный будешь играть? Да ладно, ладно, за черным поиграю, да. Долбери мышцы. Буду за нигер играть Так, вы специальный агент, вы с легкостью проникаете в здание и остаетесь незамеченным. В вашем распоряжении мировые базы данных. И вам нет серьезно. Чего еще раз? Курсор-то вижу. Я увидел, да? что ты да, хочешь потрогать я меня есть. за курсорчик? Да, я Дай сзади, тебя сам потрогаю. Ну, признай, признайся, признайся, у тебя это первый раз. <laughs> Курсором, когда тебя трогают. Буду слово такое, я еще тыкаю на тебя. Стой, стой, стой, подожди, подожди, подожди. Меня это смотри. будет спокойнее. Стой. Не двигай, не двигай. ебой, Ее. Вот это перфекционизм. Стой, стой, стой, не двигай, не двигай, подожди. Да, это теперь я тоже хочу так. Ебай. Вот знаешь, тут можно включать записи просто спокойно. А не ради таких моментов. Так, я уже все сделал. А, а, с... да? У нас пинг всего 5 миллисекунд, чтобы ты понимал. 10. У меня 5. Смотри, то есть ты будешь мне подсказывать, рассказывать, так убери руки, блядь, своей машины. Это ты куда смотрю? Да я уже вижу. ну оно Ушел. Так, ладно. А я буду лазить, короче, И все делать. Давай только смотрим из Доброе утро, агент. Выпал вам Демберг, опасный голландский бизнесмен, известный тем, что скупает технологические прототипы и патенты. И перепродает их по более высокой цене. На этот раз он пересек черты и украл карту генома смертельного вируса. Нельзя дать ему биологическому оружию попасть не в те руки. Сегодня Ванда Берг в командировке в другой стране. Ваша миссия — извлечь во время его отсутствия геном вируса из хранилища в его пентхаусе в центре города. Удачи! Спасибо. Да, Бля, хули она так быстро шпрехает? Даже тяжело было все это успеть прочитать. Да -да -да. Так, в этой игре вы не должны видеть экрана В этой игре... А, лежит вербальная коммуникация. Блять, а молодец. Да-да-да. Я же говорил, что хочу у него поиграть из-за этого. Итак, ваша первая задача добраться пентхаус и проникнуть в хранилище. Так, а что у тебя происходит? А... Я, я пока не знаю. Так, я нигерша. Я нигерша. О, это самое, так. как это? Я чернокожия. добраться. Сейчас. Смотри, режим инкогнита, ваш виртуальный образ скрыт во всех системах. Так, какую музыку вы предпочитаете? Рок. Ой, я тебя вижу, ты в лифте. А ты где? А я сейчас. А, смотри, могу чуть Ты камеру видишь? Да. Смотри, смотри, смотри. смотри. Хэллоуин. О, ты даже темы можешь менять. Да. Блин, так классно. А куда я еду? Ой, ну да, вот, вот... Не, это Новый вот год Не, вот вот Не, надо. О, о, о, да, да, да, да, -да дай, дай, <свят> поцелуй, подожди. Давайте выключим. Какая милая Блин, но я тебя не вижу уже. Так, ладно, выключите, хватит. Пойдем с меня музыку не снимем. Так, нажмите, чтобы активировать. А, я тоже могу. Ух, ты же. Это я. Это было страшно, да. А как? Дождитесь подтверждения доступа, да? Уходи, уходи-то. Сейчас на следующую камеру переключусь. Так, что тут? Слон камеры В, а. а я могу и двигать <смех> так я тебя на второй камере не вижу на следующий ну проходи куда дальше наверно а вот я тебя вижу я иду иду да. я на карачках как ходить то я на карачках ты не могу что ли ходить мне так ладно <смех> О, ты тут Иди-ка, помоги-ка мне. Просто вашей помощи дешифровки пароля? Ну ладно, помогу. ладно, помогу такой. Хранилище. Дешифровка пароля хранилище. Так, с... А, ты вверх, я вправо, да? Ты вверх-вниз, я вправо, а, влево. Да-да-да. А, а, да. Нифига себе. А я думал, блин, типа, на... чё? Настолько совместно, типа? Давай, ну, вверх такой... немножко, я вправо. Теперь я влево. Стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. стой. Во, отлично. А, блин. А классно же. А мне нравится. Так, стой, стой, стой. Верх, вверх, Вверх, вверх, вверх, вверх, топи, топи, топи, топи, ты направо, ты направо. а ты направо. Я направо, топлю, топлю. А что тогда? А что? мы тупые или да? Так, даже не понимаю. Надо за стенкой спрятаться где-то. Так, могу что-нибудь? Я не могу ничего делать сейчас. Опыт. Да, так, как, так, так. Да. Так, у вот, тебя есть еще какие-нибудь цифры кинуть? Нет, Буковки? у меня есть -то только влево и вправо, и в меню f2 подсказка. Mm. На f2, я не знаю. Зачем подсказка? Бля. Так, так подожди. С... Ты вверх, да, топишь, получается? Вверх и вниз топишь, и все. Не, если ты вниз топишь, <с то, естественно, он быстрее падает. Если я топлю влево, он быстрее ударяется в стенку. Да, да, да. Так. Может мышкой как-то перекрыть можно, я не знаю. Бля. Нет, у меня нельзя. Не, у меня мышка есть, но я ничего не перекрываю. А даже. Слушай, ты еще как-то так нажал, что мы с тобой медленно падали справа именно. Не прям в угол шли. Ну-ка. Э? Блять, что ты Может, у тебя мышка где-то еще что-то нажать можно, вдруг? Может быть. Попробуй это самое. Может. Ну переключить, я не знаю. Блять, сейчас. Тут как ты? Блять. Так. Um, блядь. Ты как? мне раздражает этот звук. не раздражает? Есть такое. Так, подожди, F2, хорошо. Взять подсказку. Оба игрока должны согласиться взять подсказку. Ну-ка, возьми подсказку, блядь. Чтобы открыть когда-нибудь в активируйте панель праймы. Нажмите кнопку и просите вашу нападку. Блядь, какая охуенная подсказка. Еда, я А еще одну, блядь? Подсказка. блять. Блядь. Охуенная просто подсказка. Че? происходит? Это как ты? А что Чего? Чего? Че такаешь? Подожди. Ты что сделал? Бля! Ну-ка, подожди, а ты что делаешь? Ты что-нибудь делаешь? нет Чё ты наделал-то? Почему? Почему все заработало? Я не знаю! Я просто начал мышку водить по экрану, но я не понял, что ты как. Вниз, вниз, вниз, допи вниз, вниз, вниз, вниз! Так, ладно, Черт. я попробую вправо, потом влево. Блин. Да, да, да, так будет проще. Блять. Блять, тут еще чуть аккуратно. Блять. Вниз, а чё, начну! <клёд> <стати. клёд> О! <Е> отлично. <клёд> Блять, это было сложно. Учащие. Отлично, теперь спустись в хранилище и найдите способ открыть сейф, где находится геном вируса. Давай, заходи. М куда, а, да. Да, прикольно. Ну, я вижу, да конечно, все черно-белое, ну да ладно. И плохо качество. Да ладно, 360, видишь? да, 360. Блин, ну я я близко их вижу. Я рад за тебя. Круто. А я пока камерам слышу. Куда там идешь, вообще? то еще комната охраны. В компьютер я подключиться не могу, сюда не могу. Так, а куда А куда дальше? Так, я в какой-то комнате. не нихуя непонятно. Сейчас, подожди, я тоже на Сейчас. Но... Найдите способ открыть сейф. <къем> да, <къем> у тебя здесь есть камера. Так, подожди. Так. А ты... Что у тебя за локация вообще? У а у меня вот эти видео. <къем> <я тебя къем> палец вверх уже показывал. тяните за два скрытых рычагов видишь что-нибудь за два скрытых рычага рычагов я не вижу я сейчас но мне кажется они где-то вот здесь есть на локации возможно заебал не двигайся говорю тебе налево налево а, блядь, че... тут где-то должен быть рычаг и не знаю под тык и под собой под собой именно О, ой и правду да вот так а, я не помню. Бля, такая Теперь смотри, повернись в лицо. Угу. Иди прямо. Угу. Еще, еще, еще. Чуть-чуть еще. Теперь на Иди, пока я тебя не остановлю. Нашел. Прав... Все, да. На вот шел. отлично, да. <къех> А хули так сложно. Ух, Так. Да. Что? Ч ⁇ Сейчас а. надо быстро взломать, да? Синий а, 50. Да. А, синий 50. Как 50? Понял. Ага. Следующий. Так. <къех> а, синий 4. Да? меня убили. Чего? Меня убили. Эм... Ну лазер. Даже... Короче, то же самое, только не двигайся, пока я тебе не скажу, хорошо? хорошо. Сначала на... направо, направо, начало. давай Начал налево. Давай так... налево, давай, пожалуйста. Синий один. Операция там. Не, не двигайся, там, да? не двигайся. Не куда ты пошел, ты, господи! Что, теперь это у тебя безопасное... Нет, не безопасное. Давай, говори. Синий 3500. 500. А? Так, ага. Давай, быстрее. Синий 180. 180. Синий 92. 92? Да. А... А, окей, вот да, есть. ты успел. А, блядь, я понял, как надо делать. Синий еще 2, раз. желтый 4,8. Блядь. А, ну, кстати, 1, 2 сохранилась, поэтому все заебись. О, теперь хранились через камеры, как я понял. Так, а -а -а, давай еще так раз. Синий раз. 1, желтый 6,8. 1, 6,8. Подожди, я, я не понимаю, блядь, что? По очереди сначала все говорить Я по очереди. Синий 1, желтый 6, 8. Не так быстро. Я мне... записываю, Дим. У, у меня крайне неудобная стрелка, понимаешь? Я понимаю. Так. Сейчас у тебя рева И говори мне синий один, желтый я понял, я понял. Давай. Синий 5, uh -huh. желтый 3, 6. <Front room> 30. синий полторы тысячи ага. желтый 2 700 а -а -а -а -а. фиолетовый 3600 Так, -а -а. 600 3 600 3 600 это вот так вот. есть успел ради время подключился прямо подключиться к серверу для доступа к сейфам имя сети и Тебе сейчас надо будет что-нибудь писать. Скажи мне, пожалуйста. Я, я, я не знаю, пока. Вандерберг F12 безопасность. Сопряженное устройство устройства 22. Код доступа к сервису 2271. О. Перегрузка. Подожди, подожди, подожди. 2271. Подожди, 20... Блядь, подожди. Соприг ⁇ нные устройства 22. Код доступа 6271. 6271. Да. Ага, есть. Перегрузка 14%, КОС неактивна. Ёбаный, брат. Ой, я считаю... Сейчас у вас будет сложно, слышь. Чего? Это ты, это я вижу, что это ты. О! Да, ты должен по таким прокладывать дорогу. Да, только у тебя их 15 штук вроде бы. Сколько у меня их? Да, 4, 3, 2, 1. Ты так можешь двигаться? Ты их отлично. можешь убирать. Старые, да, да. Отлично. Смотри, тут идут дальше ловушки, так, так что... Стой, стой, оставляй, оставляй, как есть, оставляй. Дальше, давай, дальше, давай. Да. Стой, стой, стой. Быстрее, быстрее, в отеле быстро надо. Ага, отлично. Так. Опа. Подожди, подожди, да, вот, они сжигают. Подожди, подожди, подожди, подожди. Я скажу, когда. <связь> давай, давай, давай, давай. Направо, ага, еще. Прямо, быстрее! Прямо, прямо, прямо! А-а-а! Да Ладно, я понял, я понял, это я еще немножко косячил. Так, окей. Okay. Так, О, ты недалеко. Да. Ой, подожди. Ой. Так, вот до сюда. Так. Ой. Э, Сань, я немножко в другом месте. Подож... Да подожди, подожди. А у подожди, меня вы. подвисло просто. А, понял. А, все, понял, там ловушка. Давай, давай. Даше, давай, давай, давай, давай. Немедленно, немедленно, Хотя немедленно. подожди, подожди. А, я понял. Почему. Поздно, поздно. Я понял, почему. Все. Ну, а -а -а, по Ой, так. Нет. Еще раз, еще. Быстрее! Быстрее! Думаю, быстрей. быстрей. быстрей. Блять. Блять! Секунды. Секунды не хватило. Блять, там еще и забирать. Мне нужно еще успеть забрать просто. Yeah. Так, тихо. Тихо, Громко. Она же загорелась, ты прям, прям побежал просто. А ты ж что она загорелась? Мне же нужно было понять... О, все опять загорелось. А что ты убрал-то подо мной прям? Ты стоял на ней. Ты чего делаешь? Ты что ты не убегаешь? Куда мне убегать? Я ж не вижу, что... Тихо. Да. Пизда. Блядь. Что-то сложно нахуй. Короче... Блять, убежал. А ты видишь на карте, где ловушки или нет? Да, я вижу, они прям передо мной-таки проезжают. У, у них промежуток примерно раз в 5 секунд на оберине. Блин, мне бы понимать просто как мне ставить плитки. Ты видишь мою мышку? Нет, я твоего ничего не вижу. У меня типа сейчас мини-игра такая. Я понял, тебя. Стой, не ходи. Они доезжают до сюда ловушки. Да, они полностью промежуток проделают, который ты, скорее всего, видишь. Ага. Сейчас ловушку пройдет. Сразу ставь Подожди, подожди, я скажу, я скажу, я скажу. я понял, да. Ставь. Да, ну то... ладно, Давай уже на следующий. Да, давай уже на следующий. То есть меня, меня вот, вот здесь вот потом, да, пропускать? Типа, путь, подожди, а как? Мне да, да, да, да, да, да. А вот она проехала только что ее. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Давай. Эм, Сань. Проезжай, Саня. проезжай. Давай еще раз. Давай, это... Хорошо. Подожди, подожди, давай. Так, так, так, так. Так. Есть. Давай, давай, давай, давай, беги. Есть, Отлично. все, прошло. Так, У -у -у. почти готов. Выясните, в каком сейфе хранится геном вируса и взломайте его. Хорошо. Взломайте сейф с геномом вируса внутри. Это тебе, походу, надо. Или да, две сейчас да. отборются. Выбирай просто... мне сейф. А... Их три, три, три, три, три. В смысле? Ну тут их раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать сейфов. Давай, а... шарады сыграем. От одного до пятнадцати. У меня ничего не крикабельно. Ты мне скажи от одного до пятнадцати. Я выберу сейф. 11. 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 содержимое сейфа прототип а мне что просто так их просто подходил вот так вот сканировать а наверное, да а, да да да сейчас будем опять его да опять да это это мини-игра о подожди а все я понял да да да да да вводи пока ты его видишь обуватить какой-то не знаю. смотри смотри а, у меня что-то пишу, пишу так типа морской будет представь от 1 до 4 от а до д. между б и, кажд... и c один с половиной до трех с половиной полоска а... А... я не я... я не понимаю Нажми на точку, сейчас подожди. Пред... Вот, а, вот все, вот убери ты... точку, точку. Знаешь какую? Самую левую крайнюю точку. Убери. У меня там ничего нет. Вот я вижу полоску какую-то красную ты провел. Вот это. Надо было только самую крайнюю левую убрать полоску. А не все. Так и еще одну добавь. А, ага. Окей, теперь ну, по центру ну. вверх полоска. Теперь в самом низу, вот от этой красной полоски, только в самом низу, не проводи ничего, нет, нет, не проводи ее В самом низу сделай диагональную вправо-наверх И такую же влево-наверх Нет, не здесь, слева, да, вот, все, пробуй подключиться Отлично okay. yeah. На этом мы, кстати, закончим